Когда с Киселев, я вижу это слово точками. В 2013 году я был признан по нашей отрасли, по Министерству лучшим ей политологом. Инвалиды очень не уверены в себе. Они не знают своих возможностей. Они не знают, что они могут и могут многое. Когда я пришел до университета, потоптал дорогу и зашел в этот университет и сказал, что я к вам хочу поступать и меня не повернули баты не отправили сказали попробуй может у тебя получится такая вела такой был заят что я понял что значит это мое я удивился люди которые меня не знают люди вроде бы такие солидные с высшим образованием так ко мне отнеслись что ты должен навне во-первых и на тут тоже то все все это давалось я понял что я честно говоря попал в свой мир, не в мир, который к тебе отталкивает как-то, что, что ты не сможешь, я пришел в мир, где к тебе с улыбкой, с пониманием, вот эта вот вера в меня была влита, и я с этой верой пришел на, вот, на экзамен, где, и, в принципе, тот и победил какого-то какого слова, какого-то улыбки, какого-то примера, чтобы он потом дальше смог дальше идти, гаеть и до этого добиваться. Люди, которые учились у меня, чего-то уже добились. То есть нашли себе работу, закончили университет. Уже с 2015 -го года появилось, у нас, появилось новое движение, тоже связанное с профессиональной деятельностью. Оно называется «Обилипис». Вот И сейчас мы готовим участников среди инвалидов по таким номинациям, как «Министеринный баз данных» и «Обработка теста». В принципе, и наши участники, они побеждают, они приезжают, они привозят... Республиканского конкурса медалей. Вероятно, вы знакомы с Алтором Алеевым, который закончил также психологический факультет. У него пела группа. Именно с ним пела вас. Я поехал как эксперт по именно кабинете сооборудок баз данных, и он ее спел, золотую медаль у нас, Во многих сферах он себя появляет, и у него, в принципе, то чтобы он ни взялся, что получается. Позитив, он притягивает позитив. И если ты идешь, если ты есть тебе цель, если у тебя есть, э, ты идешь на работу, идешь ты на, на учебу с позитивом, вот этот позитив тебе пойдет. Не бояться сделать первый шаг. Первый шаг сделал. Ну неправильно пошел, значит, повернул и пошел дальше. «Да, наплевать, что ты слепой, да, это, это у вас проблема!» <реклама> «Да, наплевать, что ты не видишь, не слышишь, это тоже не проблема!» Да нет проблем в принципе Проблемы во многих у инвалидов это в первую очередь и только с ним Я открываю свой первый тот альбом, на нем сверху написано. Если хочешь быть счастливым, будь им. Киселёв Анатолий Валентинович, 1971 года рождения. Потерял зрение 18 лет в результате болезни. В 2000 году, будучи инвалидом первой группы по зрению, с отличием окончил Тюменский государственный университет, исторический факультет. С 1998 года занимается распространением компьютерной грамотности среди незрячих инвалидов Тюменского региона. В 2005 году Анатолием Валентиновичем написана книга «Шаг к прозрению» для самостоятельного освоения компьютера слепыми и слабовидящими. В 2013 году принял участие во Всероссийском конкурсе социальных работников и стал победителем в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания». В 2016 году вошел в пятерку лучших на международном чемпионате «Обилимпикс» «Профессиональная компетенция. Обработка баз данных. Базовый уровень». Работает в Центре медицинской и восстановительной реабилитации «Пышма». В должности специалист по реабилитации и профессиональной ориентации инвалидов. Женат, имеет двоих детей.